Вторая игра. Велико было отчаяние дурьодханы, наблюдавшего за этим отъездом, и собрал он Шакуни, Душасану и Карну и снова пришел к отцу. «Не слышал ли ты, о царь?» – начал он, Что сказал Брихаспати, наставник богов Индри. «Врагов, причиняющих тебе вред, Нужно уничтожать любыми средствами. Если бы даже пандовы смогли простить обиды, Нанесенные им самим, Унижение Драупади они не простят. Вот и сейчас мчатся они на своих колесницах, чтобы призвать союзников и вскоре вернуться сюда с оружием и уничтожат нас, как разъяренные ядовитые змеи. Пусть мы снова сыграем с пандовыми в кости. Побежденные в игре должны будут удалиться они в лес на 12 лет, а еще один тринадцатый год провести в какой-нибудь стране среди людей неузнанными. Если же узнают их, удаляться проигравшие в лес еще на 12 лет. Искусство Шакуни принесет нам победу в новой игре, и мы избавимся от врагов. Даже если они выполнят условия, мы успеем за 13 лет укорениться в царстве, мы сможем обрести союзников и собрать войско огромное и хорошо обученное, и тогда мы без сомнения сможем их победить. «Да понравится тебе это, о, украдитель врагов!» И сказал тогда царь Дритараштра, «Пожалуй, верни пандаву, даже если уехали они далеко. Пусть сыграют еще один раз в кости!» И тогда стали отговаривать Дритараштру и Дрона, и Видура, и Бишма, и собственные его сыновья Ююцу и Викарна, и многие другие» но так и не поменял царь своего решения. И вышла тогда терзаемая скорбью Гандхари, и сказала она своему супругу. Когда родился Дуриотхана, премудрый веду рассказал, «Хорошо бы отправить в другой мир этого позорящего род, ибо как только он родился, завыли шакалы, что, несомненно, предвещало гибель кауравов». «Не одобряй мнение невоспитанных юнцов, о владыка! Благополучие, достигнутое дурными делами, непрочно!» И вздохнул великий царь, и сказал Гандхаре, направлявший его на путь закона, «Пусть наступит гибель нашего рода. Я не в силах ее предотвратить. Да будет так, как они желают. Пусть мои сыновья...» Вновь сыграют сыновьями панду. И помчался гонец и догнал пандов, отъехавших уже далеко, и промолвил он Юдхиштхире. «Вернись, о Юдхиштхира, и сыграй в кости еще раз!» Так велел передать тебе царь Дритараштра. Все живущие в мире получают хорошее и плохое по определению Творца, Разве избегну я плохого, отказавшись? К тому же, это вызов на игру и приказание старшего. Я знаю исход, но не могу отказаться, отвечал ему Юдхиштхира. И вернулись тогда пандавы и вошли в зал собраний, и уселись, чтобы снова начать игру на погибель многих людей. Великодушный царь, Вернул вам ваши богатства, и это хорошо, сказал Ютхишткере Шакуни. Теперь же у нас будет одна единственная ставка о потомок Пхараты. Если мы проиграем, то должны будем удалиться в лес на двенадцать лет, облачившись в оленьи шкуры, а тринадцатый год должны мы будем провести среди людей неузнанными. Узнанные же Удалимся мы в лес еще на двенадцать лет. Если мы не проиграем, а победим, в лес уйдете вы. А по истечении тринадцатого года, вернувшийся из изгнания, снова получает свое царство. Готов ли ты, о Юдхиштхира, бросить кости? Как может царь, соблюдавший закон, отказаться, если получил вызов? Отвечал ему царь справедливости, «Я сыграю с тобой, о Шакуни!» И тогда Шакуни взял кости и бросил, и после этого сказал, «Ну что же, я выиграл!» Обреченные на изгнание пандавы тут же сняли свои царские одежды и облачились в оленьи шкуры. Видя тех укротителей врагов в унижении, Воскликнул зломысленный Душасана. Началось верховное владычество Дуриотханы, сына Дритараштри. Сегодня боги снизошли к нам, ибо превосходим мы достоинствами наших врагов. Те пандавы, которые кичились своей силой, низвергнуты в пучину бедствий и лишились счастья на вечные времена. Дурное дело совершил твой отец, о царевна Панчала выдав тебя замуж за этих жалких. Выбери себе лучше другого супруга, какого пожелаешь, ведь все собравшиеся здесь кауравы отважны, терпеливы и обладают многими богатствами. Выслушав все это, непрощающий обид Бима рванулся вперед, как гималайский лев, бросающийся на шакала, и вскричал. «Ты уязвляешь нас словами! Но пройдет время, и я уязвлю тебя стрелами, о жалкий негодяй. Кто кроме тебя, о душа сана, пошел бы хвастаться как своей нечестной победой царя-мошенника Шакунь. Я обещал богам, что напьюсь крови из твоей груди, разорвав ее в битве, и я сдержу свое обещание. Затем повернулся он злорадно к хохотавшему Дуриотхане и добавил... Посмотрим, как будешь ты смеяться, когда перебью я в сражении всех твоих братьев, и настанет твоя очередь. Карну убьет Арджуна, Шакуни убьет Сахадева, а тебя я убью сам. Я поражу тебя своей палицей, брошу на землю и встану ногой на твою голову. На четырнадцатый год от сегодняшнего о Врикадара, поддержал его Арджуна. «Земля напьется крови Дурьотханы, Карны, Шакуни и четвертого среди них Душасаны. По твоему слову, я убью Карну, завистливого и болтливого подстрекателя негодяев, и перебью стрелами всех его воинов. Скорее Гималаи сдвинутся с места, и солнце утратит свой блеск, чем я нарушу эту клятву». Вслед за Арджуной дал клятву о месте Сахадева, а потом и Инакула. Но не было у них злобы к царю Дритараштри, и пришли они попрощаться с ним. «Я прощаюсь со всеми потомками Бхараты», сказал Юдхиштхира. «Я прощаюсь с дедом нашим Бишмой, и Дроной, и Крипой, и Ашватхамой, и со всеми сынами Дритараштры, и с Ююцу, и с Санджай и со всеми остальными царями. Попрощавшись, я ухожу, но я еще вернусь, и мы обязательно встретимся. Ничего не ответили Ютхиштхири, сгорая от стыда мудрые старцы. Только благородный Видура пожелал ему счастья и благополучного возвращения и обещал приютить у себя на 13 предстоящих лет престарелую царицу Кунти. Пандовы вернулись в Индрапрастху, попрощались с матерью, а затем в полном вооружении и взяв с собой Драупади, покинули город и направились на север. Проведав об их уходе, опечалились все горожане. Порицая Бишму, Дрону, Видуру и Крипу, что не смогли те остановить недоброе дело, так говорили они между собой. Пропадем мы все, и семьи наши, и роды, если нечестивец Дурьотхана взойдет с помощью карны, душасаны и шакуни на царство. Этот сын Дритараштры алчен, тщеславен, бесстыден и низок в помыслах. Он ненавидит всех, кто его превосходит, но зато он дружен с людьми недобрыми. Пойдемте же лучше и мы вслед за пандовами. И поспешили они вслед за сынами Кунти и Мадри и стали молить их. «Не дайте же нам всем погибнуть под властью дурного царя». «Счастлив удел наш», — ответил им Ютхиштхира, — «коли народ наш во главе с брахманами сострадает нам и видит в нас достоинства, коих мы не имеем». «Я не могу вам приказывать, но прошу вас, возвращайтесь». В Хастинапаре остались и царь Дритараштра, и Видура, и Бишма, и мать наша Кунти. Если вы желаете нам добра, заботьтесь о них дружно и с усердием, и если исполните вы это, то обрадуете и меня. Горе нам, о царь! Возопили опечаленные горожане и попрощались с пандовыми, нехотя пустившись в обратный путь». И были в день ухода пандовов из Индрапрастхи великие знамения. Демон Раху стал проглатывать солнце, хотя до Новолуния было еще далеко. С неба падали звезды, страшно кричали шакалы, вороны и стервятники, предрекая гибель потомков Бхараты. А божественный мудрец народа, бывший тогда в Хастинапоре, сказал царям и мудрецам такие слова. На четырнадцатый год от сего дня Кауравы погибнут от силы Бимы и Арджуны, но по вине Дуриотханы. Затем лучший из мудрецов окутался сиянием и исчез, вознесясь на небо, оставив Дритараштру и прочих собравшихся в унынии и скорби.